Здравствуйте, с вами Александр. Это видео для людей, которые выбирают район, чтобы жить в Калининграде. Для приезжих, для желающих приехать в Калининград. Сейчас нахожусь в Балт районе. Это московский район, но мы его называем все равно Балт районом по привычке. Либо Балтрайона то, что обычно пробки. Это вот, наверное, основная проблема, почему людей не очень хотят здесь жить. Потому что по утрам и по вечерам приходится стоять пробка. Она везде приходится стоять. Но здесь как бы особенно. Может по московским меркам это не пробки вообще? Но для нас это пробки. впереди здание красивое немецкое это раньше здесь был в советское время мясокомбинат сейчас мы приедем в район новых домов советской застройки и новых уже постсоветской постройки новые дома выглядят вполне плохо. ну как коробки коробками на доме какая-то плесень видите, видимо утеплили неправильно, вода туда стала затекать и она заплесневела это проблема в Калининграде утепляет пенополистиролом или момент и видимо как-то делают неправильно или что но часто бывает что стены покрываются плесенью видите здесь вот тоже справа тоже покрыты плесенью стены утепленная стенка и она вверху особенно эти плесень скорее всего из-за того что туда затекает внутрь вода вряд ли какая-то другая причина но ну, я не знаю но это надо тоже учитывать когда покупаете квартиру, чтобы у вас такой дом не был показать какие улицы какие районы впереди уже окружная дорога и вот до окружной дороги видите новые дома уже почти дотянулись не такой ну, и ужасный этот болт район единственная проблема это вот то что пробки я не знаю как как они решали эту проблему что там будут делать что строить чтобы это решить новое справа, дет, справа детский садик. Сейчас я поеду в сторону Балтийского рынка, там старые дома, вот как бы старый тот, тот Балт район. вот этот вот как бы новый, его начали застраивать, вот видите слева сколько домов новых, а вот есть еще старый Балт район, улица Киевская. есть и торговые центры как бы, все есть в принципе не то что надо постоянно ездить в город многие люди кто живет болт районе они живут в болт районе они не переезжают в другие районы если покупают новую квартиру тоже покупают в этом же районе Ну я по крайней мере таких знаю как-то вот болт районного относится, я не знаю вот он либо нравится либо не нравится Но нету такого что вот как бы скорее сбежать болт района купить квартиру в другом месте вот я не могу это объяснить может быть жители болт района которые будут смотреть это видела видео в комментариях напишут чем болт хороший какие в нем плюсы почему здесь жить хорошо комментариях напишут да какой это болт район это же московский район ты же ничего не знаешь я знаю что это московский район но для меня это болт район как и парк Калинина не центральный парк, а парк Калинина все называют его парк Калинина тащится это да, это проблема и вот эта вот улица Киевская она стоит в пробке люди отсюда с утра выезжают и все, и встали и до самого центра надо стоять пробки. Нам бы сделать хорошие велодорожки отсюда, в центр, чтобы человек мог человек спокойно на велосипеде доехать. А так даже на велосипеде ты не можешь доехать. По дороге не можешь проехать, потому что стоят машины. Видите, она узкая, как тут особо не, не объедешь по тротуару, люди ходят. Так, я думаю, бы многие ездили бы на велосипедах. Где-то ее сделать, велодорожку как-то. Наверное, как-то это возможно. Кто завел дорожки, ставьте лайк. Кто против дизлайк? Я не говорю, что выделить ее на дороге, велодорожку. На машины не разъедутся. Но наверное можно где-то на, на где тротуары. Они, видите, они широкие, в принципе, места тут есть. Люди почти не ходят пешком. Легко Не пропускают, когда ты в наглую куда-нибудь можно вообще заблудиться не знаю не узнать место супермаркетов не было город застраивается очень быстро и непонятно почему у нас население там около полумиллиона если до 90-х годов у нас жило 380 тысяч человек но кого не спросишь все приехали то есть иногда меня спрашивают, а ты что, местный? Я говорю, да, Он говорит, о, надо же, говорит, местного, говорит, не встретишь. То есть приезжих здесь столько, что и, и, и как? Тогда получается, город должен быть гораздо больше населения. Но нет населения. Там что-то около полумиллиона. Официально. То есть, для меня это какая-то загадка. Либо как-то это не учитывается население, не посчитано, оно. Ну как такое может быть? Вот столько новостроек, это столько построили, а население увеличилось там на 20% что ли? Это как-то странно. Люди из Калининграда, как правило, никуда не уезжают, другие регионы. Ну, Бывают уезжают, но не массово это так уезжают. вам не скажет что вы там откуда-то приехали как-то к вам относиться будут М -м -м, плохо такого нету то есть приехал очень много людей и здесь такого нету местное не местное все равно конечно да к приезжему человеку недоверие есть определенное но человек новый и вот он приехал и как-то хочет найти какие-то знакомства друзей найти, ну понятно, людям же нужно общаться и конечно вот кто живет да человек на, на контакт он идет не идет прямо открыто так потому что ты же живешь у тебя своя жизнь у тебя свои друзья у тебя вот то есть свои вот ну, сложившиеся, сложившиеся уже жизнь и может быть тебе особо и не нужны там знакомства. Вот. Но приезжий человек может это расценить как, ну, как, что люди не хотят там общаться, что они такие замкнутые какие-то, все в себе там. А на самом деле это не так. Ну, просто ты человек новый и нужно, то есть тебе нужно общаться, тебе нужно знакомство, а людям, которые живут здесь давно, им же это уже не нужно, у них есть там и друзья, есть и вот это все. Поэтому в новом, в новом городе не так просто заводить друзей, но у нас люди в принципе нормальные, то есть нет такого, что там какие-то там плохие или там что-то, какие-то негативные черты, вот именно. Калининграде, вот, чтобы кто-то в отзывах о Калининграде писал, что здесь вот там плохие люди там, что-то там, какие-то там черты. Я такого не встречал, я часто читаю подобные отзывы. Здесь такого нету. Здесь люди, вот, например, в деревню, если вы приедете в поселок какой-то, человек будет говорить именно без какого-то там деревенского акцента. Он будет говорить, как, как в Москве говорят, или как там в Твери говорят. То есть не будет деревенщина, здесь нету. Потому что здесь люди приехали, все приезжие. Здесь вот такого нету. Первые переселенцы это после войны были. Потом, уже волна пошла после развала СССР, много приехала из Казахстана. района. То есть я вам в принципе полную картину показал. И новые дома, и вот это вот старый район. Здесь, причем, есть и новые тоже дома. Эти дома с черепичной крышей. последние годы вот он, он, стал, он стал неплохо выглядеть, раньше это было такое ну, стрёмное место, а сейчас уже как-то дома покрасили, и, и, и, и дороги делают, и тротуары появились, не везде конечно, но прогресс он просто на налицо. Вот. Видите, довольно-таки неплохо. Я вот покатался, мне как-то даже город настал больше нравиться. Обычно живешь по одному маршруту, ходишь или ездишь. А тут я и не думал, что оказывается так все расстроилось уже, что и вот с полтора такую красоту можно сделать. Надо отсюда как-то выехать теперь Он нас же понастроит А вот с выездами Как-то не все так просто Машин много Машины ставить некуда Здесь, наверное, проблем нет, наверное, со стоянками. В принципе, много довольно-таки мест. Вот я в центре живу, это проблема реальная. Оставить машину около дома, это очень сложно. Потому что раньше дома строили, не рассчитывали, что, что у людей будет столько машин. И сейчас строят хоть как-то более-менее... Делать стояночки Ну что ли? У меня главное что ли? Многим приезжим не нравится брусчатка. Они возмущаются, что ее не завалтивают. А местным, которые здесь ну, давно живут, родились, то брусчатка не то, что нравится, но это историческая все-таки такая штука. Что значит ее убрать? Ну, она, конечно, неудобна, брусчатка. Понятно, но это история. И все заасфальтировать то это будет это уже будет совсем другой город а потом когда например летом жарко и вот улица на которой асфальт она асфальт плавится и вот запах асфальта а брусчатка она холодная и вот совершенно другой климат ну ощущение вот когда ты находишься в жару и улица из брусчатки Справа это был рынок московского, Балтийский рынок, сейчас я еду в сторону, я забыл как улица называется, Нансен реальные трущобы да, они есть, они красивые они красивые, но они старые если конечно дома везти, это, конечно, будет украшение города, вот смотрите слева, красивый же дом там какие-то скульптуры скульп... да, скульптуры там. вот тоже шикарный дом, его бы отделать, это просто обалдеть Здесь вот парк справа. суворова сейчас будет можно выехать напрямую в город, а можно вот так вот немножко объехать через улицу Суворова. Здесь обычно всегда свободно, но там вот в конце улицы Суворова там будет пробка утром. Что еще показать? В принципе, я показал основные районы города в своих роликах. около десятка будет роликов сейчас они сняты но еще ничего не выложено и какой вот этот вот ролик будет который вы сейчас смотрите болт район я не знаю какой он будет по счету Но их будет всего где-то около 10 в районах может быть даже побольше ставьте лайки подписывайтесь на канал активные в комментариях потому что я вам показываю то что на мой взгляд интересно показывайте места мне будет очень интересно узнать что вы хотите чтобы я вам показал сейчас я вый выйду к южному вокзалу вот в этом месте пробки бывают по утрам, это единственная проблема, а так-то оттуда можно выехать и вот здесь по Суворова приехать, вот. но здесь вот в этом месте очень можно долго простоять, пишите в комментариях, сколько здесь можно простоять раньше, потому что я знаю, что были проблемы, сейчас движение немножко изменили у Южного вокзала там, сделали по другому и мне кажется что пробок стало меньше но я не живу был в Болтроюне смотрите впереди ворота очень старые если вы приедете в Калининград сходите туда в эти ворота это единственные ворота через которые до сих пор проезжают машины Все остальные ворота просто стоят а эти видите как бы действуют до сих пор. Слева слева порт, торговый порт, там рыбный порт, здесь какая-то пробочка небольшая. Впереди уже река Приголия, музей Мирового океана будет рядышком. И дальше где-то километра два уже будет площадь Победы, основная площадь Калининграда, центральная самая. Все, всем пока, с вами был Александр, подписывайтесь на канал.